Есть один способ для менеджера по продажам увеличить свою ЗП, оборот свой и прибыль на 20%, тратя при этом 2 минуты в день. И все. И не нужно ни приседать, ни отжиматься. две вот. минуты в день нужно потратить, и вы продажи увеличите на 20% в течение трех месяцев. Проверено. Мною на 60 людях и нескольких компаниях. Да, есть закон психологии что то, что мы меряем, то увеличиваем. Как бы это ни звучало прошло. Если вы замеряете результаты, например, бегун, вот он бегает 100 метров, если он замеряет результаты, вот у него эффективность будет лучше, быстрее. И так он будет бегать, не замеряя результаты, вырастет. Без университета успехов. Без этого. Вот даже это не прикручивай, просто тупой замер. Что у меня делали менеджеры по продажам, рекламам? Они просто в табличке каждый день писали, позвонил столько, отправил коммерческих стойков. В следующий день позвонил столько коммерческих стойков. Как это работает? Наш мозг отдельно от нашего внимания, от нашего желания, когда он видит результаты и видит, что вот они какое-то время набиваются, набиваются какие-то цифры, да, четкие, понятные какой-то таблице, mm -hmm. он стремится к улучшению автоматически. Он выделяет свой ресурс автоматом, пока вы спите, пьете кофе, плевать ему. Потому что подсознательно у нас заложено стремление к развитию. Хотим этого или нет. Это инстинкт самовыживания. То есть если вы тупо отмечаете свои результаты, что делает всего лишь 5% из тех, кто прошел у меня тренинг-семинары, как я mm -hmm. потом замечаю, что думает, ну как-то очень просто. Это самый простой способ, один из классно работающих. Вот. Если вы делаете это сознательно, потому что есть два момента. Шеф сказал, так, ты замеряешь. Mm -hmm. Ну может вы. Или 76 я не считал. Но если вы сами считаете, убиваете, однозначно вы. Но при этом, еще записывали да, там именно тех, кому продал, да, тут столько холодных. Там. это у вас ФРМ есть. Ну, значит, это, это сравнение. Просто, чтобы я видел, что это цель табличка, чтобы я видел понедельно. Вчера я сделал 80 звонков, и отправил 10 коммерческих. Сегодня я сделал 70 звонков, отправил 3 коммерческих. Я понимаю, что по сравнению с вчера я сегодня какой-то не алё. Mm -hmm. Вот, Значит, я еще доделываю. И вижу, что первую неделю у меня вот такая ситуация, или первый месяц, второй месяц у меня также 1600, но коммерческих я отправил 580. Вот этот показатель по продажам финальный, который нам больше нужен. Плюс, замеряя и, и, и работая вот в системе больших чисел, вы автоматически будете улучшать свое качество. Когда я только начинал, много-много лет тому назад, с холодных звонков в компании Желтой Страницы, я вообще пришел, и у меня первое образование эксперт-криминалист. Вот он туда пришел. Это я не понимаю, как продавать, что, о чем говорить. Вот пришла Инесса, начальник отдела, такая капуча, цов -цов -цов -цов -цов -цов, пришел и говорит, записывай. И под запись мне сказал, здравствуйте, меня зовут так-то и так-то, я сижу, пишу, мы вам предлагаем то-то, то Это был вот такой вот скрипт, да, самый-самый-самый. И я по нему звонил, я так сделал звонков 30-50, потом понял, что как-то он со мной не... Ну Вот он мне как-то поменял одно слово, второе, третье. Таким образом, я вышел на то, что я понимаю, нормально говорю, и продажи увеличились. Но нужен поток, чтобы это пропустить через мозг. Понимаете, что я говорю? Ну да, объем. Очень да, больше. объем. Вот. И замер. Объем без замера, вы его фактически не фиксируете. Тогда вы, тогда вы отталкиваетесь от своих каких-то устал или не устал. Сколько чашек кофе я выпил? Да, да, да. А была ли сегодня Лиза, которая мне нравится? Лизы не было, день говно. Все. Сидел, целый день не возбуждался. Да, куда этот из жизни. Выбросите жизнь. Выбросите жизни, да. Но если вы пишете вот эту структуру статистику, вы развиваетесь. Это первое этап.